Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Никита Тивеснов, и сегодня я праздную юбилей нашего канала, на нашем канале Никита Тивиснов исполнилось 10 подписчиков, картинка перед вами, вы видите, юбилей 10 подписчиков на канале Никита Тивиснов. сегодня мы поговорим о моем канале, первое, что на моем канале теперь новое будет, в некоторых видео я буду ставить самые хорошие комментарии, ну, Значит, вы оставляете хороший комментарий, и я его буду выкладывать в видео. Так, это первое. Второе. У нас теперь новое правила. Мы набираем не 20, не 25 подписчиков, не 15, а 30 подписчиков. Я думаю, это легко позовет своих друзей и так далее. Подписывайтесь, наберем 30 подписчиков. Я сделаю уже юбилей ну, на 20, на 15 и на 25, и я не буду делать юбилей. Потому что это как-то маловато до следующего нашего обзора. Но я сделаю 30 подписчиков, если вы сделаете этот конкурс. Если мы наберем 30 подписчиков, я опять снимаю уже юбилей. Это тр второе. Третье. У меня будет хороший. Так сказать бы. У меня на всех видео будет выкладываться, например, в Коша Royale, у меня выложится сама не картинка этого, как я играю, а сама картинка Clash Royale. Вот это, это третье. Четвертое. Давайте наберем хотя бы на нашем канале 500 просмотров. Зовите своих друзей, ну, пускай даже не ставят лайки, просто пускай заглянут на видео, и все И у нас набралось 500 просмотров. Только нам нужно очень много людей. Я думаю, наберем мы. И так далее. Мы много всего же будем делать. Что бы четвертый. А, сейчас я вспомню, что четвертый я хотел сказать. четвертый у нас это. Сейчас. Четвртый это у нас будет стрим. А, нет. Я буду. Уже мне можно будет снимать не по 15 минут, как в YouTube разрешает. Я подключу разрешение к своему телефону. планшет у меня. И теперь я буду снимать не 15 минут, а там, например, 45 минут. Ну, если только мы наберем много лайков. И подпишемся на мой канал. Конечно, нажимайте на колокольчик. Нажимаем красную кнопку вниз. Подписаться. И, конечно же, поставим лайк над этим видео что еще вам пореком... ну, сказать. Также я рекомендую подписаться на канал Фастик. Да, Фастик. И все. Пока нет на кого мне больше Это, порекомендовать канал. Ну, если мы наберем хотя бы над этим видео 5 лайков. Я выпускаю, конечно же, новые видео. Ну, Но я же его выпущу. Да. Вот, 5 лайков. И если кто хочет, чтобы я снимал с компьютера, конечно же, пишите в комментариях и ставьте пальцы вверх. И зовите своих друзей, чтобы они смотрели мой канал. И под... не забываем подписываться на мой канал. Ну, ребят, с вами был я, Никита Девеснов. И сегодня у нас был юбилей, не такой уж и большой, 3 минутки, 4. Все правила вы можете переглядеть, просмотреть это все заново. Да, у меня сейчас качество пока проходит телефона. И, конечно же, ребят, напишите мне, с какой программы мне лучше снимать в комментариях. Не в, ОС, в ВКонтакте. Оно у меня тоже останется. Ну, пишите лучше в комментариях. Конечно же, я еще создам группу. И подписывайтесь на нее. Я ее всегда буду оставлять в описании. И также я буду оставлять всегда ссылку на свой БК в описании. Только ну, качество. Блин, программу для снятия видео с телефона пишите хорошую, лучшую, где очень хорошее качество. Ну, ребят, с вами был я, Никита Тевеснов. Сегодня у нас был небольшой юбилей, 4 минутки. Все правила вы помните, я повторяюсь. Ну что ж, всем пока.